всем, друзья! Сегодня я на платном водоеме в районе озер Краснодара. Приехал половить небольших карпиков. Первый раз в этом году вырвался на карпика. Буду ловить фидером и буду ловить на волос. То, что будет, надеюсь, интересно, смотрите. Ловить планирую на волос. На монолеске. вот поводочка длиной 30 сантиметров на монке при желании можно сделать это из поводочного материала или из плетеной лески И вот если этой толщины на сегодняшней рыбалке не будет хватать то сделаю из плетеночки процесс одевания все очень просто а вот у меня перчик, просверленный. И небольшой кусочек попапочка. У меня получилось. Ну что, друзья? Первым забиваем, делаем первый заброс. Первый пошел он тут. Отбиваем первые 10 минут. бежит Шесть двадцать шесть поклевочка волос два перчика. Сюда иди. Ну крупный. Тузики, тузики, карпы, карапузики, да? Нормальные. Мне большие, я больших не люблю. Чего туда? Кузики самое классно. Дузики, тузики, карка, карта, дузики. За нижнюю губу посередине, как положено. Все карпики Карпик? как положено Карпик? вот, лови лови Что так. так да да да да да да да да вот, друзья, вот такой красавчик, первый, держи, держи, держи, вот такой, первый, вот такой красивый, давай, что ты там говорил мне перегрызешь, у меня есть ножницы. Да. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Иди сюда, иди сюда, я тебя зову. сюда карпик карпик давай давай, давай, давай. Какой боец боец Дойдется. Пущу, не пущу. Не будет сдаваться. А придется. Тут, да, он денется с подводного возраста, на степях Украины. Красавчик. Отцепился? Отцепился. Большой, такой красивый. Ну, мимо. А? мимо. Ой, Убираю. Ты мне сразу в садок заводи. Убег <laughs> ну что, Тэс? Ага. Uh -huh. Ага. Ты это сделал. рыбка там через стычку прошел а ага. Тихо, тихо. Зеркальный самый сильный, самый прикольный. Разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. <звук> Пошел. красавчик сидеть. Вот такой красавец зеркальный. Уже кто-то его держал на крючке, конкретно пасть порвал ему. Порванный угол. Нет. Я за верх. Есть, есть, есть рыбочка, рыбочка, рыбочка. Разворачиваю. Разворачиваю. Стоп, стоп, Эй, Не надо, не надо, не надо, не надо. Стоп, да стоп, стоп, стоп, я обойду. Антохан Поднять надо было Ну что друзья Вот половил сегодня Первый раз на водоеме В принципе пришло понимание Что на данный момент этому водоему нужно Немножко поймал рыбки Рыбка вся Огонь Очень сильная, очень бойкая Было очень очень интересно ловить Было много сходов, обрывов Всякие разные красавцы Вот такие длинные Зеркальная. Очень красивая рыба. Очень достойная. Сильный соперник. Рыбалка удалась. До новых встреч на водоеме, друзья.